Ну что, господа, всем привет! С вами снова Макс Репьев, да, и да. сегодня мы с нашим специалистом Ильей оказались в Сириусе для того, чтобы показать здесь вам интересное предложение, которое можно рассмотреть. Здесь чуть-чуть неподалеку. Но вообще весь обзор мы будем начинать с набережной. Именно туда мы сейчас идем. Это фонтан Дружбы Народов. И мы вышли с вами на набережную Сириуса, которую, как вы видите, расчищают. Раньше здесь, кстати, были такие ларечки, там шашлыки продавали, еще что-то. На сегодняшний день освободили полностью. И свободная такая территория. Недвижимость у нас будет такого курортного направления, именно морская, которую можно будет использовать для сдачи, которую можно будет использовать для собственного отдыха. И, наверное, стоит сначала посмотреть на море, на пляже, а потом мы с вами познакомимся с инфраструктурой, которая здесь есть рядышком. Прокатимся по району и видим. Вот такого размера здесь пляж. Он достаточно немаленький. И, кстати, по сути, самые чистые именно пляжи в Сочи встречаются... Ну, точнее, это уже даже не Сочи, это ПГТ-Сириус, это вообще непонятно что. Уже даже не ПГТ-Сириус, а ФТ-Сириус. ФТ, федеральная территория. Да. То есть, чтобы вы понимали, это не Сочи и это не Краснодарский край. Это территория, которая подчиняется напрямую Москве. И вот она имеет здесь самые чистые пляжи, потому что здесь нет ни одного волнореза. Здесь широкая береговая линия, а второй чистый пляж находится уже в Сочи, но в Дагомысе вот, то есть есть одна территория, которая к Сочи никакого отношения по факту не имеет уже <свят> Да, и есть ста, но мы находимся в этой и на самом деле именно ПГТ Сириус дает большие привилегии, если у вас здесь есть недвижимость Во-первых, прописка, ой, да смотри, чувак вот едет на какой-то штуковине <свят> Это, наверное, на электротяге у него там какая-то штука Но с он быстро да, прикольно. На, на самом деле, вот здесь встречается очень хороший контингент людей. Здесь вы можете встретить айтишников. Я знаю, что сейчас в комментариях у нас будет по поводу айтишников очень много разного негодования. Все уехали. Да, все у нас айтишники уехали, все у нас в Дубае покупают, но, к сожалению, вот мы Дубаем занимаемся, почему-то айтишники именно у нас пока не покупают. А здесь покупают, ну ладно, вам там виднее, вы разбираетесь в этом лучше, чем мы, спора нет. Значит, что хочется рассказать именно про саму территорию, что отсюда, именно с набережной, мы будем добираться с вами до Бринсея парка, где у нас есть предложение, минут примерно 15 пешком. На машине мы сейчас проедем, я вам это все покажу. Но что есть именно на самой набережной? Огромное количество хороших ресторанов Новикова. Огромное количество ресторанов просто хорошего класса, типа как Магеллан. Ну, я вот, честно, еще отношу сюда ресторан Лалуна. Кто-то скажет, что он, ну, типа, такой себе. Но рестораны Новикова, я думаю, вы спорить не будете. Плюс еще сейчас в Монтере строят у нас а, тоже ресторан. Тоже будет хорошего класса. Короче, здесь их порядка высота, клево. Ну, около семи точно есть хороших. Лапунта, Парус, Костица. Пицца Фишт. Десять точно, наверное, насчитаем нормальных. И... Самое главное, что есть вся инфраструктура для того, чтобы вообще комфортно жить. Есть велодорожки, есть пешеходные дорожки. Построили новую э, спортивную, спортивную площадку. Кстати, вот до нее здесь бежать километра три. То да. есть мы вышли из комплекса, доехали до набережной и устроили себе пробежку до той площадке, Позанимались там уличные тренажеры, воркаут-зона, теннис, баскетбол. Все да. а, на самом деле находится она вот на том мысе, как бы у нас Олимпийский парк. Он вот так вот чуть-чуть выпирает. Сама площадка находится вон там. На камере все равно будет не видно, но тем не менее направление вы поймете. Огромный плюс реально то, что в районе есть тротуары. Для Сочи это прям боль. Это прям вот огромная боль. И здесь это все есть, потому что район проектировался именно под а, ну, постоянное проживание. И здесь есть как курортная инфраструктура, так и полноценная. Школы, садики. И самое главное, что здесь строят университет. Из-за чего, в принципе, Сириусом то он и называется. Внедренческие центры, все здесь будет. Короче, территория наполнена будет очень круто, но в ближайшем будущем. Я предлагаю поехать, потому что да. здесь как бы рассказывать уже больше нечего. Атмосферу ребята, я думаю, и так оценили. Вот человек сидит на фонтане и фоткается. Просто наслаждается, вот смотрит в небо и принимает солнечные ванны. Контингент здесь и правда хороший Погнали, посмотрим теперь квартиру Посмотрите, как до нее добираться Что вообще есть рядышком, как это все выглядит Какие дороги прокатимся на тачке, а потом уже оценим сам вариант. Он действительно хороший по цене, потому что дешевле, чем сосед. Меня очень интересует ваше мнение по поводу обзоров, потому что мы показываем здесь вам не саму квартиру, а вообще показываем стиль жизни, как вы будете находиться в этом районе. И вот сейчас мы поедем на машине, будем показывать вам район. Как бы видео вообще про район есть, я на самокате катался, его полностью вам показывал, но сейчас мы двигаем на тачке. А вообще оцените насколько здесь приятный бульвар вот это у нас бархатные сезоны отельный такой кластер и вот у них есть такой бульварчик ну да ладно погнали обязательно напишите пожалуйста свое мнение насколько вам нравится такой подробный именно обзор по сути одной квартиры как мы к ней едем ну, хотя вы как минимум понимаете где она будет находиться ее плюсы и минусы, и мы достаточно подробно вам рассказываем, потому что опыт так-то большой, многолетний, и даже не двухлетний, а есть просто некоторые риэлторы, которые еще у меня многолетний опыт, хотя работают месяц, представляют сюда так. Но мы ни в коем случае никого не хотим обидеть, просто это забавный история, так реально в Сочи есть. Короче, едем. Господа, а почему мы начали именно с этой точки? Потому что это самый ближайший пляж, докуда можно спокойно добраться пешком. От комплекса, куда мы с вами едем. Вот. Зеленые, значит, у нас улицы. Тротуарные площадки. Посредине тоже, как вы понимаете, есть тротуарная площадка. Слева у нас бридж Resort, 4 звезды. Хороший семейный отель, в котором можно спокойно отдыхать, но у них маленький бассейн. Вот мы только что с Илюхой ехали, здесь и рассуждали. Он говорит, нравится тебе Бридж? Я говорю, да, я там был, но Сочи парк, хоть он и меньше по звездности, мне нравится больше, потому что территория сильно больше. Можно, конечно, поехать налево и посмотреть, какая там инфраструктура с точки Давай зрения налево, столовок. Да, я думаю, что... Ладно, мы пропустим чувака. Просто здесь ну, много разных... Столовочек, кафешек Просто перекусить, это все там есть А пешком-то вы будете идти вот так По тротуару По тротуару, да Либо с левой, либо с правой стороны То есть, ну вот в принципе, как люди сейчас это делают Это все отельные кластеры Которые были построены к Олимпиаде Которые на сегодняшний день сдаются Но вы не можете здесь купить апарты Потому что это все принадлежит э, Омега Строю. Ну, там, может, конечно, у них изменились какие-то наименования по ОООшкам. Ну, изначально Омега Строй это все строило, Они же этим сейчас всем и управляют. И вот с левой стороны есть очень хорошая такая часть. Я попробую, наверное, к ней подъехать. Возможно, у меня получится. В общем, орнитологический сквер. Вот он находится ровно там. Там бегают кролики. Там бегают... Там есть лебеди на пруду. Да, белый лебедь, это короче оттуда, да. там же есть у нас фазаны и просто приятное место для того, чтобы прогуляться, покормить там животных, может быть их погладить там или еще что-нибудь, но туда не пускают с собаками. то есть там прям жестко написано, что ни в коем случае нельзя, выглядит он вот так, то есть в принципе у нас на канале есть обзорчик такой небольшой, Правда в рамках бложек он тогда снимался Мы сюда заходили, там кормили кроликов Эти деревья подросли заметно. Да, кстати Вообще Олимпийский парк ну, Можете написать в комментариях, можете написать Это бывшее болото вот. Но тем не менее его как бы по современным Строительным технологиям осушили Посадили сюда зелени Раньше все вот эти деревья Они были маленькие А теперь они прям вырастают, вырастают Короче лет через 5 мы с вами увидим Достаточно тенистый район а на сегодняшний день он как бы, вот самая такая его большая проблема, это обильное глобальное отсутствие зелени. Но это все решается, как вы понимаете, деревья растут, их поливают, климат позволяет. И мы, по сути, с вами практически приехали уже. Мы едем сейчас в жилой комплекс Green парк Park. И он будет сильно отличаться у нас от цены в жилом комплексе Фрукты, хотя фрукты находятся через дорогу. Тут просто сейчас больше вам нечего показывать, потому что мы стоим на красном светофоре, вот детишки ездят. Если вы интересуетесь именно районом Олимпийского парка, именно ПГТ Сириус, то зайдите на канал и посмотрите большой обзор на тему района. Там есть школы, там есть детские сады, набережные, проблемы района, плюсы района. Все там есть. Я просто там на самокате езжу и 50 минут рассказываю Ссылку о том, что есть. Ссылки, да, будут внизу и также будут в прикрепленном сверху. Двигаем в сам комплекс уже и оттуда поговорим, насколько он интересен и почему самое главное. Значит, господа, мы с вами оказались в жилом комплексе Green Sail Park. И он состоит из двух, по сути, корпусов А и Б. И он закрыт абсолютно для машин. Здесь мы с вами видим вот такую импровизированную, но для сочинских мерок, достаточно большую детскую площадку. Конечно, она может показаться вам маленькой, смешной и так далее. Но, тем не менее, для Сочи хотя бы такая есть, и это уже хорошо. Огромный плюс, что здесь действительно закрытая территория, и сюда на машине как бы ну, можно только заехать, разгрузиться, и все. Есть лавочки, на которых вы можете посидеть. Причем, когда вы присаживаетесь, посмотрите, видите. Ну да, вид на горы здесь открывается, конечно, он в небольшой прострел. На камере, на самом деле, вот я сейчас смотрю через экран, они не поймут никогда, что это действительно вид хороший. Через дорогу у нас вон там строятся фрукты, там цена будет дороже, чем предложение, которое мы вам покажем. И мы находимся в действительно таком месте, которое в дальнейшем будет перестраиваться. То есть вот здесь, ровно через дорогу от жилого комплекса Green Sail Park, вот в этой вот пока еще неказистой территории будет располагаться технопарк. Вот прямо здесь. Когда это будет, я думаю, что в течение пяти лет, но на сегодняшний день такая территория, которая может быть там кому-то не понравится, но смотрите просто в будущее. И здесь вот такая еще есть небольшая аллея из пальм, тенистая, с лавочками можно посидеть также вечерком, просто там книжку почитать или еще что-нибудь поделать. Огромный плюс именно этого расположения – то, что отсюда идти 15 минут, ну, может быть, 20 до моря через дорогу вы приходите здесь орнитологический сквер с кроликами, с фазанами и с какими-то там еще животными, и все это на равнине. И на равнине в районе, который на сегодняшний день и так является топом, то он еще и развивается. Здесь есть налоговые привилегии для айтишников. Здесь есть множество бесплатных секций, если у вас есть прописка «Сириус». И квартира, может быть, вам там и не понравится. Скажете, ой, какая-то канура или еще что-нибудь. Но у нас просто очень много людей там из Абакана, из Красноярска, у которых там поместье свое целое где-нибудь. У где них туалет такой. Да, у которых туалет, как мы сейчас будем показывать, квартиру. Но тем не менее, вы можете ее рассмотреть как для отдыха, так и для сдачи. Можете рассмотреть ее для прописки. Очень много, кстати, людей, кто сейчас рассматривает квартиру. У нас чтобы была просто прописка в «Сириусе». Я не собираюсь жить, мне нужна прописка. Окей, хорошо бывает Причем они покупают квартиры Снимают себе вот эти вот поместья, как у них в Абакане И живут в них Тратят на это миллионы в месяц Но, тем не менее, окей, пожалуйста, можно так сделать а, Вариант для этого хорошо подойдет Вот, и предложение действительно универсально. Предлагаю не разглагольствовать Типа Просто пойти посмотреть. Но перед этим послушать историка Илюху, который нам расскажет, когда вообще был сдан комплекс, что он имеет у нас по статусу и все остальные вот эти вот моментики. Комплекс сдан в 2019 году. Все коммуникации центральные. Статус квартира. 4000 квадратных метров закрытая территория. Без въезда автомобилей. Как Максим сказал, уже детская площадка, спортивная площадка есть. Шестиэтажные каркасные дома с блочным заполнением. Каркасные дома, они сейчас заклеют, скажи, что это монолитно-каркасные. Да, то они да. скажут, что каркасный дом. это. Здесь да, и это помимо дома нет? хотелось бы добавить про одни из лучших ресторанов, до которых можно дойти, как Макс сказал, за 15-20 минут. А если самокатом вообще воспользоваться, минут, то конечно. вообще можно очень близко. Да, на самом деле... дорогу есть магнит, если кому-то нужен. И пятерочку. Кстати, аптеки и строительный рынок Что здесь есть, Подпоба, если вдруг да, хотите. Хорошо. Но не рынок, а именно магазин прям глобальный такой. Вот. Пойдемте смотреть. На самом деле, если вот вы захотите уже более глобально познакомиться с инфраструктурой самого района, то лучше приехать это все и глянуть вживую, чем смотреть вот эти бложики, в которых вам что-то рассказывают, там непонятно, какие-то вот мысли там свои навеивают, а вы вот сидите и вот впитываете это в себя. Лучше приехать и вот глазами глянуть пойдемте посмотрим. Вот господа предложение, оно очень интересно с точки зрения функционала и как бы вы заметили, что квартира по сути небольшая, она всего лишь 20 квадратных метров, но вон у нас есть человек, который сидит на втором уровне сверху, и я предлагаю прям сначала с него и начать, потому что это очень правильное решение, на самом деле такие планировки впервые начали встречаться в Москве, потом они уже как-то перекочевали в Сочи, и вот мы с вами видим здесь двуспальную кровать, Видим телевизор и видим еще рабочее место, за которым вот спокойно Илюха размещается, как бы мужик нормального размера, но ну, среднестатистический, так скажем, да. При этом квартира всего лишь 20,5 квадратных метров по полу, но здесь получилось 8 квадратных метров. 8,2 мы только что перемеряли рулеткой, смотрели, как это, то есть получается у нас, ну, практически 29 метров квартира. И стоит она на сегодняшний день сколько? 10 миллионов. А если сравнивать, вообще такие квартиры еще по комплексу... Ну, смотрите, черновые у застройщика такие стоят от 9400. Так. То есть 9400. Если брать другие предложения, то самое минимальная сейчас 10700. Но ну и за 9400, если вы ее купите, то за 600 тысяч, как вы понимаете, вы ни телевизор, ни диван, ни кухню, ни кровать, ни еще один телевизор, ни лестницу, вы этого всего не сделаете. второй уровень же не идет от застройщика. Конечно. Только сама вот эта конструкция стоит в районе 400 тысяч. Ну, лестница, да, да. Ну, примерно, ну, 300, наверное. 300-400. Мы разговаривали по этому вопросу. По нынешним ценам это точно так. То есть вы понимаете, что предложение выгоднее, а вот там у нас через дорогу, Находится вот по той стороне Жилой комплекс фрукты И там минимальная цена на сегодняшний день Ну в районе 10,5 Это будет 31 квадратный метр Но опять же в черные Здесь как бы да по выписке это у нас 20,5 метров А вот по факту по функционалу Ну Я практически больше, 28 с Уже за 10,5 к сожалению ничего не найти После того как в первую очередь сдалась Сейчас минимальное предложение 14 за 31 метр от инвесторов, за 10,5 уже дома нет вот видите, я немножечко <с запоздал в цифрах то есть, ну как вы понимаете, вот миллион четыреста разница, но только здесь уже все готовое короче, давайте с вами рассмотрим как это все выглядит именно более детально вот у нас значит вход здесь у нас санузел с душевой кабиной установлена стиральная машина все вот эти туалетные принадлежности все есть здесь у нас кухня Кухня, ну, функциональная достаточно, то есть есть места, где похоронить. Но, кстати, нет плиты, плиту надо будет сюда поставить. Есть барная стойка, пожалуйста, два человека здесь спокойно разместятся. Ну и диван, диван раскладывается, и огромнейший телек, очень прикольный, он, кстати, остается. Единственное, что из этой квартиры забирают компьютер, все, что остальное вы здесь видите, все остается И, на мой взгляд, она действительно Очень хорошо подойдет для сдачи Она очень хорошо подойдет для собственного отдыха Потому что ну, мы находимся в Сириусе Сириус на сегодняшний день это топ район Сочи Ну да, это точно так И район с большими перспективами И здесь вы можете купить эту квартиру Либо для себя, либо для сдачи Опять же, через дорогу построят технопарк Рядом есть школы И, в принципе, в этой квартире вы можете жить и вдвоем И втроем, если сильно хочется Вы с женой там, мелкий здесь Например, как стартовая пойдет. Да? Для отдыха тоже ее можно использовать. Опять же, выжженную там, мелкий здесь. Или два мелких здесь. До моря идти 15 минут, ну 20. Есть что добавить? Потрясающий вид на горы. Ну да, он вот такой. Но его лучше прийти и посмотреть живой. На самом деле, именно основной плюс этого предложения в том, что мы находимся в Сириусе. И то, что это дешевле, чем во фруктах. И это дешевле, чем от застройщика здесь, но уже с ремонтом полностью готовые. Поэтому цена действительно оправданная, она, она просто хорошая. Поэтому вы, если вот рассматриваете «Сириус» на равнине, чтобы дойти до моря, то это вот один из ваших вариантов, достаточно концептуальная, прикольная квартира. За сколько она сдаваться будет? Ну, вот у меня у друга здесь есть квартира. Она ее сдает точно такой же площади, также также двухуровневая, также также на первом этаже. В сезон ее сдает 4-5. В сутки. В сутки. Так. А вне сезона он издает нам длительно за 40 тысяч. Вот такие цифры вы можете, конечно, сейчас написать в комментариях о том, кто же сейчас будет это все снимать. Можете написать все, что угодно. Но опять же, как многолетняя практика работы в Сочи говорит о том, что можно писать все, что угодно, это все как продавалось, так и продается. Как сдавалось за эти деньги, которые мы вам обозначаем, так и сдается. Да, и квартира очень ликвидна. Если даже вы с мелким, как Макс выразился, будете жить, у вас будет прописка Сириуса, и это дает некоторые Ш блага. Нифига себе дает. порядка 50 бесплатных школ, ой, школы этих спортивных секций, школу, которую построили, детский сад. И то есть, если вы прописаны в Сириусе, то перед вами действительно много благ открывается. Вот. Но если вам вообще вот никак не понравилась вот эта квартира, господа то вы помните, что у нас есть телеграм-канал со срочными вариантами, куда мы их выгружаем. И я прям крайне рекомендую, чтобы вы на него подписались, потому что зачастую очень много вариантов не успевает выходить на YouTube, не успевает попадать в рассылку вам в личную, которую мы тоже так же делаем. А в телеграм они попадают всегда если вы держите руку на пульсе, у вас включены уведомления, то вы точно их не пропустите. То же самое я предлагаю вам проделать с нашей группой ВКонтакте, подписаться на нее, туда также выходит срочное предложение, но Telegram, конечно, более эффективный. И еще у нас есть сайт, зайдите на него, посмотрите, там, конечно, срочные предложения зачастую не появляются, потому что ну, как бы нет смысла их туда грузить. Вот, Но там есть ряд других предложений для жизни, которые вы точно также можете рассмотреть. С вами был я, Макс Репьев, и Илюха, который нам рассказал замечательную историю про вот эту квартиру двухуровневую, потрясающую, с хорошим ремонтом. Я бы еще добавил пару минусов, потому что они всегда есть. Ну давай, Иван. Первое, то что дом на электричестве, то uh -huh. есть у вас будет электроотопление. Но без перебоев. Но без перебоев, да. И второй момент, то что пока на сегодняшний день у вас э, во дворе, пока не построили технопарк, как бы такая не совсем... А это я в самом начале сказал. А ты это проговорил. Да -да. Все, тогда, тогда, в принципе, все. Ссылки внизу, господа. Не тяните. Недвижимость Сочи ждет вас. Звоните.